Если вы хотите поставить один юнит в мини-очередь, значит, у вас должен быть один активный юнит в основной очереди. Если вы хотите поставить два в мини-очередь, у вас должно быть активно два юнита в основной очереди. Если вы хотите поставить три юнита в мини-очередь, то вы должны активировать три юнита в основной очереди. То есть у вас должно быть по факту на, на наличие...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 Мини-очередь пополняется каждый месяц? Нет, еще раз. То есть вы пополнили один раз один раз, 900 рублей, ваш юнит прошел мини-очередь, то есть там всего лишь будет, по-моему, если не ошибаюсь, я могу сейчас ошибиться, 6 уровней. То есть он быстро пролетает эти 6 уровней, вы на выходе получаете 2700 рублей на баланс, и все. И вы можете эти деньги вывести, потратить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 к нам приходят, соответственно, в мини-очередь, чтобы они заходили в основную очередь. А, Чего так мало за 6 уровней 2700? Еще раз. Ты вкладываешь 900 и можешь, никого не приглашая, получить 2700. Потом снова из этих двух 2700 взять 900 и опять загрузить в очередь и опять заработать 2700. И вот так вот, как вечный двигатель просто...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 а когда один юнит выйдет на выплату 2700 рублей. То есть вы будете видеть движение. По, то есть как у нас сейчас движение, вы же видите на каждом уровне, сколько людей. То есть также и там вы будете видеть, но кайф в том, что э, движение это будет очень быстрое. Вы же прекрасно это понимаете. То есть движение за счет чего? За счет того, что у нас есть ограничение, что там человек не может себе 100 штук купить, да, грубо говоря и поставить свои 100 юнитов на выплату, да, то есть а люди будут... Короче, у нас есть система мотивации, которая позволит людей очень сильно мотивировать, приглашать. То есть у нас есть люди с активной жизненной позицией, благо у нас сейчас их большинство, то есть вы должны понимать, что нашему проекту 6 месяцев. В 6 месяцев исполнилось. Ни одна очередь столько не жила. Мы за 6 месяцев не то что не сдулись, мы наоборот растем и развиваемся, понимаете, и показатель этого сейчас 2100 человек на прямом эфире,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 Сразу к вопросам. Ваша команда сохраняется, то есть все ваши партнеры, которые вы сейчас наработали, то есть условно, если у вас в первой линии сейчас 100 человек, да, то есть 100 человек, они зайдут в мини-очередь, соответственно, каждый из них пройдет эту очередь, вы условно с каждого из них получите по 300 рублей. То есть он получил 2700 на выплату, вы за него получили 300 рублей. Соответственно, несложно посчитать, если у вас 10 человек, это 3000 рублей. да, То есть каждый раз, каждый раз, когда они заходят в мини-очередь, каждый раз, когда они ее проходят, вы каждый раз с этого человека будете получать по 300 рублей. То есть до бесконечности, до бесконечности будете получать с него по 300 рублей. Соответственно, если он пригласил кого-то в очередь, то есть он каждый раз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 Только на старте будете зарабатывать. Кошелек общий, да, кошелек будет общий, потому что здесь рублевый эквивалент. Кошелек будет общий, то есть хотите, деньги направляйте в основную очередь, хотите отправляйте ее в мини-очередь. Я надеюсь, это понятно. Когда старт? Смотрите, старт мы планируем на 1 ноября. Старт 1 ноября. Для чего? Для того, чтобы у вас сейчас было время на предстарте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 Как происходит переход по уровням точно так же, как в основной очереди. То есть точно так же, как в основной очереди, вы движение по каждому уровню будете видеть, друзья мои. Вот сайт выдержит, да. То есть мы уже продумали этот момент, чтобы сайт выдержал. Вот и у нас есть решение. Сразу видно, человек с опытом. Нагрузка будет большая в этот момент, да, то есть когда огромное количество людей будет заходить, нажимать кнопку. Вот, соответственно и